Я приветствую всех зрителей телеканала и Форума Свободной России студии Даниил Константинов. А в гостях у нас на полях Конгресса Свободной России, который проходит в Вильнюсе, российский экономист, общественный и государственный деятель, бывший заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Добрый день. Я позволю себе еретический вопрос. Ну, позвольте. Ну, уж, уж. Годами российская оппозиция, особенно радикальная ее часть, говорила, что Запад не принимает тех санкций, которые необходимы для того, чтобы сломить режим Путина. Говорилось и о свифте, и о нефтегазовом, газовом бомбарго, и ряде других мер. И вот, казалось бы, сбылось. Владимир Путин дал повод все это сделать включая даже отказ европы пусть и не немедленно но постепенно от российских нефти и газа но российская экономика стоит почему ну, ну во- первых разрушить экономику любой страны чтобы она вот исчезла в тартарары невозможно просто невозможно и все даже ну, те кто хорошо знает российскую советскую историю, Помнит, наверное, была такая эпоха военного коммунизма, да, когда шла гражданская война, когда вообще там ничего практически не работало. Я посмотрел статистику, там э, ВВП, условно говоря, ну, там по-другому, как национальный продукт, какого-нибудь там 18 -го года, по сравнению с 17 м упал там, на, не знаю, там, на, на, на 50 процентов, на 47 процентов. Ну, то есть вот черная экономика существовала, потому что э, хлеб выращивали, уголь добывали, паровозы ездили, там чиновники работали, ну то есть вот армия тоже воевала как-то ее кормили, ну то есть что-то происходило, да? И поэтому, когда мы говорим, что вот там можно там российскую, как это, еще помните, Обама в 2015 году, что российская экономика разорвана в клочья, ну это очень красиво звучит, но на самом деле надо прямо себе отдавать отчет, что разрушить экономику невозможно, более того, экономика фашистской Германии, она в апреле 45 -го года работала, что производила какое-то вооружение и людей кормила. Ну, то есть нужно понимать, да, что вот, вот экономика, в принципе, что вот так вот совсем исчезнуть, она не может. Дальше нужно э, хорошо понимать что, там, структуру российской экономики. И я вот говорил, выступая на сессии, да, что вот у России, там, постсоветской России, если взять, там, не знаю, 96-й год, когда кончилось вот это сжатие постсоветской экономики, было четыре экономических спада. 98-й, 2008-й, 2014-й, 2020-й. Каждый раз. Каждый раз. Спад происходил в тот момент, когда спрос на российскую нефть падал, и падали цены. То есть Россия меньше производила нефти и меньше продавала, и меньше получала денег. И с той или иной степенью жесткости это приводило к кризису в зависимости от других факторов. Теперь Кризис мог быть более тяжелым, менее тяжелым, но всегда был спад. То есть так скажем так, спад всегда был связан с, совпадал вот с этим с падением экспортных доходов. Каждый раз, когда экспортные доходы на нефть сильно падали, соответственно, экономика ложилась. А В этот раз с нефтяными доходами ничего не случилось, потому что Америка и Канада ввели нефтяное эмбарго на покупку российской нефти и нефтепродуктов в марте этого года, но ни Америка, ни Канада ее много не покупали, российской нефти. А Евросоюз очень долго говорил и в конце концов там, в июне месяце принял шестой пакет, в котором было написано, что мы прекратим покупать российскую нефть, которая транспортируется по морю, аж с 5 декабря а нефтепродукты аж с 5 февраля 2023 года. То есть, и, и тут же там российские нефтяники вожили, российская нефтепереработка просто фигачит со страшной силой, потому что так складываются структура цен, что им очень выгодно. Нефтяники сейчас получают большие дотации. Смешно звучит, но нефтяники, вот нефтеперерабатывающие заводы, получают большие дотации от бюджета. Просто безумные. Ну вот так вот структура цен, да, им, они, соответственно, гонят не сырую нефть, а нефтепродукты. Все равно. Вот. И, соответственно, вот этот вот костяк российской экономики, на чем она вся держится, он работает бесперебойно. Да, есть проблемы с газом, но обращу внимание, что там, добыча газа в России упала на 20% по сравнению с прошлым годом. Но это не санкции, это Путин. То есть вот по газовой отрасли, по Газпрому ударил Путин, который сказал в августе прошлого года, год назад, начинаем закручивать вентиль, начинаем меньше газа продавать в Европу. Ну и вот продавали, продавали, продавали. Экспорт в Европу упал в июне месяце на 35%, на больше, чем на треть, по сравнению с прошлым годом. Европа дает три четверти доходов Газпрому. Думаете, ну вот, ну, типа Газпром что должен что-то? А ничего подобного. Цена с августа прошлого года там по июле этого года выросла в 10 раз. В шоколаде сократил добычу на треть, а цена в 10 раз. То есть в деньгах все хорошо. да И уже вот поэтому там, никаких таких вот санкций, которые всерьез ударили бы по реальному сектору российской экономики, не было. Поэтому и не случилось ничего. Да? Просто не было санкций, которые могли бы ударить то есть по нефть. И дальше можно объяснять, что там мировой рынок нефти не может без российской нефти обойтись, что Европа не может мгновенно отказаться от российского газа. Но это мы сейчас будем объяснять, да, почему, почему этого не случилось. Но если короткий ответ на ваш вопрос, не было никаких таких ядреных санкций, которые могли бы ну, хотя бы серьезно там, сократить добычу нефти в России. Они еще могут быть? такие? Думаю, что нет. Но судя по тому, что я сейчас слышу и что вокруг все говорят, ну и, собственно говоря, там вчера Майкл Макфол говорил об этом да, во время там, очередной сессии, что сейчас «семерка», G7, американская администрация, пытаются ну, еще один бессмысленный эксперимент провести и там, установить потолок цен на российскую нефть. Думая... Что почему-то после этого у Путина, то есть пусть Россия добывает столько же нефти, сколько добывала, пусть она экспортирует столько же, сколько экспортирует, но цена на нее будет выше. Ну, То есть как будто они вот не понимают, что Путин не долларами финансирует в армию, а он финансирует ее рублями. И, соответственно, если там обменный курс будет не 60, а 70, чему многие в России будут рады, или даже 75, или даже 80, у Путина денег все равно будет больше в рублях. Как это? В, попу... в мартышках меня больше или в попугаях меня больше, правда? Вот. Но, тем не менее, вот администрация Белого дома упорно бьется. Вот, ну, есть, с моей точки зрения, да, абсолютно бессмысленная затея. Главное, она там дает ну, такие хорошие коррупционные рычаги Путину. Вы вот смотрите, вы, как это, помните, берегите автомобиль. Я торгую клубнику, выращенную руками. Вот вы торгуете клубнику, и кому-то ее продаете, не знаю, там, по 500 рублей, а кому-то продаете по 200 рублей, одну и ту же. Угу. Да, ну, из каких-то своих соображений. То есть это означает, что с теми, тем, кому вы продаете по 200, вы имеете с ними какие-то другие договоренности. Ну, или просто хорошо к ним относитесь, или у вас есть там, там ты мне, я тебе. Ну, неважно. важно. В общем, какой-то какой какой мотив у вас есть. Соответственно, у Путина в руках будет мотив продавать свою нефть с дисконтом, там, половину цены, тому, кому он захочет. Хочу Германии, хочу Китаю. Хочу Малайзия, ну, а дальше начинаются договорники, да, ну и там откаты, коррупция и прочее. Ну то есть вот мера с моей точки зрения бессмысленная, но она будет преподнесена как вот такая выдающаяся очередная ядреная санкция, рвущая в клочья рвущая в клочья российский бюджет ну, и там, которая остановит финансирование войны ну, непонятно когда. Ну, поэтому нужно всегда разделять, да, вот нужно очень четко смотреть, что делать не что говорят. Да, что говорят, это они говорят, вот мы хотим сделать это хотим добиться этой цели, а потом смотрите, что они сделали. И получается, то, что они сделали, с целью никак не соотносится. А какие санкции инструментально были бы эффективны, гипотетически? Опять, на самом начальном этапе, условно 24 февраля, в моем понимании, самой сильной санкции было бы остановка всех корреспондентских счетов всех российских банков в долларах и в евро, за исключением дочерних структур иностранных банков. То есть доллары через сети банк, евро через Райфазин и Уникредит, и чтобы, чтобы, грубо говоря, Запад мог контролировать, куда эти доллары и евро идут. Да? ну то есть Я очень хорошо понимаю, я собственно об этом много говорил, что без российской нефти мировой рынок, ну, он может жить, но это означает, что цена нефти будет, не знаю, там 250. И это рецессия, это спад, это проблема у всех стран, они на это не пойдут. Соответственно, проблема с тем, чтобы контролировать, куда эти деньги идут. Если вы все держите на счете в одном банке, который вами контролируется, то это означает, что вы понимаете, куда идут доллары, как могут обходиться санкции. Да? А дальше, следующая санкция с точки зрения влияния на российскую экономику, в принципе, это не, ограни... не только ограничение экспорта технологической продукции или там, продукции двойного назначения, а всего экспорта в Россию. Просто ничего. Да? Нет. Вы же меня спросили, что можно сделать, чтобы сильно повлияло. Ну, это не означает, что я там, предлагаю вам это сделать. Да, я говорю, просто вот в максима... это, это максимум того, что может сделать Запад. Вообще закрыть возможность любого экспорта, ну и, соответственно, со вторичными санкциями. Мы запрещаем экспорт в Россию всего, что произведено на нашем оборудовании, с использованием наших технологий, с использованием наших патентов. Правовая система западного мира позволяет это сделать? Да. Да, конечно. Без проблем. Как и, там нет, насчет свободы торговли? Нет. нет. Смотрите, а, а, в любой стране, ну, во-первых, в Америке есть, там, я Америку знаю лучше, да, есть законы, которые дают президенту право вы, там, в определенных ситуациях. Он признает это чрезвычайные ситуации. Он там говорит, что Россия нарушает закон, который там прописан специально, был принят там, два года, да, помните, там о противодействии врагам Америки mm -hmm. каца или еще какой-то. И этот закон дает президенту право обратите внимание что там условно президент сша он россии ничего не запрещает он запрещает американским резидентам до да. да, делать как совершать какие-то операции ну, полное право мы запрещаем делать такие операции uh -huh. да. так ну и еще то еще же самое в Евросоюзе. Это? не но ну, слушайте, вот я думаю что это был максимум того что можно там предложить ну, соответственно, дальше там услуги, там, услуги, там, авиационные перевозки закрытые, да, там, страхование, там, что еще можно. Западная администрация знает о существовании таких инструментов? Да. Почему они их не используют? На чем вы меня спрашивать? Как вы думаете? Ну, я думаю, потому что они... есть такая позиция, что не надо слишком сильно бить по Путину. Потому что. Ну, во-первых, есть. Смотрите, есть санкции, которые могут нанести, ну, например, как с нефтью, да, ну, теоретически можно. Попытаться ограничить экспорт российской нефти вообще, но при этом вы получаете обратный удар по своей экономике, цену нефти 250, рецессия на несколько лет вперед. Безработица и прочее. Ну, это слишком велика цена для своей, они же политики в США. И они защищают свои национальные интересы в первую очередь. То есть там давление на Путина, давление на Кремль это вторичная цель. Да? Первая цель национальные интересы США. И никогда они не поменяются местами. Всегда там или национальные интересы Германии, Франции, Евросоюза они всегда будут выше стоять. Вот, соответственно, вот, э, а есть еще точка зрения, что слишком сильные санкции могут привести, ну, мы, мы же слышали дискуссию там, в первый день нашего форума, к развалу России, смотри, первый год, а если будет развал России, то возникнет неиз, неизвестная куча государств, которые будут обладать ядерным оружием. И у них надо будет как-то И А постольку, поскольку будут режимы хаотические, то это может создавать угрозу мира. Ну, то есть, вот не, я серьезно говорю, Но да? Послушайте, вот гипотетически все это мы слышали в 1991 году. И когда Советский Союз развалился, то ядерное оружие осталось в Украине, в Белоруссии, в Казахстане и в России. И в течение там не трех лет, то есть последняя отдала Украина в 1994 году. Скажите, пожалуйста, вот с 1991 по 1994 год была какая-то угроза ядерной войны? Кто-то из там, Белоруссии, Казахстана, Украины решил там ядерной дубиной размахивать? Да не было ничего подобного. Ну, то есть, пугать, пугать себя можно чем угодно. Да, и, а если верить, да, вот сначала сам придумал, так, как Кремль, да, сначала там, придумал пропагандистскую вот, тезис, потом продвинул его на телевидении, вечером включил телевизор, он же как интересно, жизнь устроена, -то, да? а я-то думал. Вот, поэтому ну, в моем понимании это ложный, да, это ложная как сказать, гипотеза, это ложные ограничения, но знаете, не мне об этом, я там, не американский политик, я не принимал решения, поэтому я бы сказывал свою оценку. Вы упоминали вентиль, который уже начинает закручиваться, почему он начинает, последние дни начинает закручиваться всерьез. А насколько велика угроза реализации того сценария, о котором любят говорить кремлевские пропагандисты, я имею в виду замерзание Европы и вот это вот все? Ну, я думаю, что никакого замерзания Европы не будет что крупнейшая экономика Евросоюза, Германия, уже закачала там, 85% газа в свои хранилища, при том, что цель 85% стояла на 1 ноября, то есть они идут с хорошим опережением графика. Вот, а, там и крупнейшие страны, которые являются импортерами российского газа, тоже закачивают газ, потому что есть европейская директива и ну, по большому счету не обращают внимания на цены. То есть да, там, мы радуемся, там, мы, Кремль радуется, вот цены на газ выросли, цены на электроэнергию в Европе выросли. Европейцы да, понимают, да, это плата, да, мы готовы за это дело заплатить. И осознанно наша задача закачать газ, возможно, там температура в домах будет там, на 2 градуса ниже. Возможно, какие-то предприятия, особенно там производящие азотные удобрения, для которых нужен газ, они будут останавливаться, их продукция будет неконкурентоспособна. Да, это может быть. Но чтобы экономика осталась, чтобы экономика замерзла, нужно, чтобы в стране перестала производиться тепло и электроэнергия. Такого не будет. Не будет. На что тогда рассчитывает Кремль, как вы думаете, в этом противостоянии? А Кремль рассчитывает на то, что экономические и как сказать, житейские проблемы, ну то есть цена, цена инфляции 20% там, в Латвии, в Эстонии, в Литве, 15 процентов в Польше, 11 в Великобритании, не помню, там 9 процентов в Германии, что это вызовет политические проблемы, что сначала вызовет социальное недовольство, которое постепенно перерастет в политические проблемы, и население окажет такую силу давления на политиков, которая заставит их приползти на коленях к Кремлю и попросить, «Мам, прости засранца, пусти меня обратно». Будет это, как вы думаете? Нет, не будем, да? Нет потому что Опять мне кажется, что ну, то, чего Кремль, знаете, как perception из реалити, да? вот если ты как Путин исходишь из того, что ты за неделю возьмешь, за три дня возьмешь Киев, Зеленского либо поймаешь, либо он сбежит, и ты привезешь Януковича на белом коне, если ты веришь, что у тебя там треть генералитета готова перейти на твою сторону, да, что вся служба безопасности скуплена на корню, то ты можешь начинать войну. Да? Но если ты обладаешь каким-то другой информацией, да, вот, которая там, не пятом управлением ФСБ, а кем-то еще составлена, ну, то у тебя начинает как, возникать сомнения. Вот, соответственно, это абсолютно принципиальное решение, оно и на политическом уровне, то есть все европейские правительства приняли эту позицию, Евросоюз принял эту позицию. И самое главное, что ну, да, вот есть 20-процентная инфляция. И что ни, ни в одной из европейских стран пока нет никакого протеста, потому что все понимают, о чем идет речь. Да? То есть вот, э, нет ни, ну, практически нет, ну, я не знаю, там, не готов там, о самых мелких там, политических партиях и силах говорить. Но среди крупных политических партий в странах, представленных там в правительствах, нет ни одной партии, которая бы выступала сейчас за союз с Россией, за то, что нужно пойти на поклон, что нужно согласиться на путинский шантаж. Нет. Все понимают, что война в Европе, война России против Украины, это угроза всей Европе. И да, когда идет война, горит там соседний дом, ты должен понимать, что огонь может переброситься и на тебя. Если в этот момент ты должен отказаться от званого ужина да, и перейти к тому, что там, набирать ванну холодной воды, чтобы на случай пожара себя там, заливать холодной водой, ну, значит, это надо делать, потому что есть угроза перехода пожара на тебя. И это очень хорошо понимают европейское население. Как вы думаете, в этих условиях может ли Россия переориентировать свои рынки энергоносителей на, на азиатское направление, Китай, Индия? Насколько это вообще может быть эффективно? Строго говоря, может ли Китай с Индией заместить тот объем, который когда-то забирала Европа? Ну, с точки зрения нефти, да, может. За исключением ну, той нефти, которая идет по нефтепроводу. Ну, потому что там, вот всю нефть, которая шла в Европу, она там, больше половины того, что там, год назад шло в Европу, сейчас идет в Индию, в Китай. Mm -hmm. Да, то есть, потому что танкеру, ну, все равно куда плыть, ну, да, чуть дольше. Ну да, чуть дороже, ну да, чуть дороже страховку. Но в принципе танкер он на той танкер, чтобы довести нефть из пунктов, из, из нефти наливного терминала в нефтеприемный терминал. Да, и вот, что называется, от моря, от моря по морю. А с газом нет, конечно, потому что, ну, насколько я знаю, может, я, конечно, ошибаюсь, но до сих пор в Кремле нет подъемного крана, который может взять так вот трубу Ямал-Европа и развернуть ее на Китай. Ну, нету, ну нету. А дальше смотрите, мы там. Мы все знаем, там силы Сибири. Мощность там строили, не знаю, там, 5 лет с Китаем, там, 15 лет вели переговоры, э, мощность 38 миллиардов кубометров, для простоты 40, чтобы проще было считать. В, в Европу Россия экспортировала от 160 до 200 миллиардов кубометров, то есть в 4-5 раз больше. То есть, чтобы вот те объемы газа, которые шли в Европу, продать, теоретически да, оттранспортировать в Китай, Нужно построить еще 4, там, 3 три или четыре газопровода мощностью силы Сибири. Но помимо этого, там те, то, тот газ, который сегодня идет, там, тот газопро... силы Сибири, как газопровод, она не соединена. Там есть перемычка больше там, тысячи километров с той системой газопроводов, которая идет на, на запад. Да? то есть нужно еще перемычку построить соответствующей мощности. А после этого, или до этого, на самом деле, прежде чем строить газопровод, на самом деле здесь там Миллер об этом часто говорил, да, и в принципе я согласен с «Газпромом», то есть не имеет смысла строить газопровод, пока ты не договорился с потребителем а, там, о сроках, о поставках, о ценах, об объемах. Ну, можно, конечно, сказать теоретически, когда-то, ну, за несколько лет, ну, наверное, такой проект можно сделать. Но в моем понимании это там, лет 10, может быть, займет. Так что же, значит, доходы бюджета будут падать все-таки. Я думаю, что доходы бюджета падать будут только в том случае, если Запад найдет способ ограничить потребление российской нефти. Потому что при всей важности «Газпрома» для российской экономики, с точки зрения бюджета и с точки зрения российского экспорта, газ — это сильно меньше денег, чем нефть. Uh -huh. да? То есть, в принципе, там, скажем так, Полное прекращение экспорта газа в Европу будет огромной проблемой для Газпрома, как для компании, безусловно, и, скорее всего, понадобится бюджетная помощь. Вот, у бюджета, соответственно, станет действительно там меньше денег получаемых от газа, но я не сказал-то, я думаю, что такой удар, ну, опять, кончится приток валюты от продажи газа, доллар будет стоить не 60, а 70, не 70, а 80. Ну и что, да. Какая разница? Да, то есть, в принципе, на этот вопрос вообще уже никто не, не будет обращать внимания, а большая, большая часть страны будет только радоваться этому. Поэтому, вот если ну, там возникнут, возникнут какие-то большие серьезные технологические проблемы у «Газпрома» в работе газопроводов, еще там взаимоотношения с банками, при кредиты придется платить, ну, убытки, неважно все. Да? Но бюджет от этого там, пострадает не так сильно, как нам кажется. Нефть. Но от нефти, опять, я могу ошибаться. Но мне кажется, что пока мировая экономика к этому не готова. А может ли технически в силах ли западное сообщество до такой степени давить на тот же Восток, чтобы он прекратил покупать российскую нефть? А при чем здесь Восток? Есть, подождите, есть мировая экономика. Она производит и, соответственно, потребляет, ну, очень грубо, 100 миллионов баррелей нефти в сутки. Все вместе. При этом, совсем для простоты, 50 миллионов баррелей, то есть половину нефти, страны, которые добывают, потребляют внутри себя. Да? А вторая половина идет на продажу. Вот в той части, которая идет на продажу, Россия занимает одну шестую. Каждая шестая тонна нефти, которая выходит за пределы стран, добывающих нефть, она идет от России. Ну... Почему я говорю, что будет там нефть 250? Ну, потому что вы прекращаете. Вот с рынка исчезает там, каждая шестая тонна, каждый шестой баррель, каждая шестая тонна нефти. Значит, там Индия начинает конкурировать с Китаем, с Европой да, там, за, за нефть. Потому что нефть нужна, никто же не может от нее пока там, мгновенно отказаться. Единственный регулятор в этом, в этом случае — это цена. То есть те, теоретически без российской нефти можно прожить с ценой нефти. Не знаю, он очень, там, ничем не могу обосновать эту оценку, это такая, знаете, интуитивная оценка, 250 долларов за баррель. Как все-таки будет выглядеть по вашему российская экономике в ближайшем будущем? А ближайшее будущее это что? Ну, на горизонте двух-трех лет. Уныло, уныло. Я не думаю, что будут какие-то серьезные ограничения на российский экспорт, ну, там будет Меньше экспортировать угля, будут меньше экспортировать стали, будут меньше экспортировать там, пиломатериалы, фанеры, бумаги, но, там, газа, будут меньше экспортировать, но с нефтью ничего не случится. Ну, опять, моя гипотеза, да, это мое ощущение. Соответственно, импорт в Россию большой части продукции из западного мира, включая в первую очередь инвестиционные и технологические товары, будет остановлен полностью. То есть те стройки, которые начинались под э, там, импортное оборудование там, из Германии, из Франции, из Италии, из Америки, они остановятся. Те дома, которые проектировались, жилые дома, проектировались под лифты ОТИС. Они лифтов ОТИС не получат, а жители будут ходить пешком на свой этаж какое-то время. Может даже длительное время. Э, Россия, там, я смотрел сегодня буквально статистику там, за июль месяц, Производство холодильников и стиральных машин упало там, на 60%. Но на горизонте одного месяца это никак не меняет жизнь. Но мы же знаем, что вся эта техника, у нее есть какой-то срок службы. Да, и в какой-то момент там, вы хотите заменить холодильник, а понимаете, что его цена там, сильно выросла. Вы хотите заменить свой автомобиль, но вместо привычного вам там, Ford или Toyota или там, Mitsubishi, вы видите китайские Вместо привычного iPhone или Samsung вы видите китайские названия, которых вы никогда раньше не слышали. То есть что-то будет, что-то будет, да, но при этом качество будет хуже. Дальше можно говорить от степени санкций, о степени, санкции, о степени там, инфляции, там, что, чего. Ну, опять я все люблю рассказывать этот смешной случай. Всем там, большинство из нас есть куриные яйца. Соответственно, есть курица несушка, которая несет яйцо. А у нее есть материнская курица, которая, что называется, дает, рождает вот этих вот цыплят, которые превращаются в курицы, несущих яйц. А есть бабушки, и бабушки обеспечивают генетику. В России весь все бабушки из Голландии, но ну, потому что Голландия специализируется на, там, для всей Европы на выращивании вот этих вот курнесуш, бабушкиного племени курнесушек. Mm -hmm. То есть вот мамы они уже там национальные, а бабушки голландские. Можно перейти к российским бабушкам, можно. Яйценосность кур упадет на 10 процентов. Ну, тут черт, че знает почему. Но не хотят российские бабушки работать как следует, не хотят повышать населения нашей страны. Да? Вот катастрофа? Нет. Ну мы понимаем, опять рынок, яйца меньше, цены выше. Там. будет ли это катастрофой для экономики? Да нет, не будет. Но будем ли мы это, вот, что называется, ощущать в повседневной жизни? Незаметно, да. Здесь подорожало, здесь подражало, это исчезло, это хуже. И вот это вот сжатие, оно будет продолжаться. Там, количество предприятий, которые, опять, там, вот, есть ограничения на технологические импорт, на какие-нибудь комплектующие. Да, соответственно, в ну, российских предприятиях всегда никто не работает just in time, как Toyota. Привезли на самолете и тут же впустил на конвейер. У всех есть склад. У кого-то склад запас на полгода, у кого-то на год, у кого-то на два года. Но эти запасы будут исчерпываться. По мере того, как запасы исчерпались, вы будете останавливать. Или там, как, как автоваз выпускать там, без подушки безопасности, там, без не знаю, автоматической коробки передач, ну и так далее. То есть, вот сказать, что опять мы, с чего мы начали наш сегодняшний разговор, да? то есть экономика будет, будет существовать, но она будет постепенно сжиматься. То есть будут исчезать те сегменты, те предприятия те элементы экономики, которые зависят от международных связей. Да? От, от импорта там, наиболее там, продвинутой технологической продукции. Сколько это вот в результате, на как сильно российская экономика сожмется, мне кажется, что сегодня не знает никто. Да? Поэтому любые там, оценки, которые даются, они ну, по большому счету высосаны из пальца. Да? То есть не катастрофа, а деградация. так можно сказать. Да, да. Те первые 2-3 года, ну, на самом деле, как ни странно, да, вот Набиулина, которая назвала этот процесс структурной трансформацией, это действительно будет структурная трансформация. То есть экономика будет меняться, у нее будут отмирать, отваливаться вот все части, которые завязаны на международное технологическое сотрудничество. Но каркас экономики останется. И в какой-то момент, когда вот этот каркас останется, ну, начнется там. с этой точки, потихонечку начнет расти. А та же Азия может заместить. Скажите, вы когда-нибудь летали на азиатском самолете? Да. На каком? Нет, произведенным в Азии. На произведенном? Да. Нет, я он только принадлежащим азиатской компании. Нет, вот, вот, вот и ответ. Вот вам и ответ. Ну, то есть, вот почему-то, я не знаю почему, но даже в Китае, Китай не производит. Он, китайский экспорт в Россию на 60% состоит из машины и оборудования. Да, то есть, Китай экспортирует в Россию инвестиционные товары. Но они нигде, за исключением там, угольных электростанций и в какой-то мере систем связи, вот когда по Huawei работал, все остальное это второго-третьего э, слоя. Да, может. Китайские автомобили вы видели на дорогах? Видели. Но если вы имеете возможность сравнить евро, автомобиль европейского производства и китайского, ну почему-то выбирают все европейский. Да, вот, ну да, автомобили будут, но будут хуже. А самолетов не будет. И еще чего-то не будет. Будет не iPhone, а не знаю, там, Мисуби, никого не там. Сюзи sí, Си-Си-Ся. Sí, sí, sí, да? Мы не знаем. Ну, то есть, катастрофы точно не будет, да. То есть, вот нельзя сказать, что жизнь остановится. Но просто мы все будем понимать. Ну, опять, для тех, кто в России, это же очень хорошо. Там, вот Вы раньше имели возможность там, летать на самолет, летайте самолетами Аэрофлота, да, и там, любыми российскими дискаунтерами в Европу. Да, хоть каждые выходные летайте. Понятно, что количество таких людей оно не очень большое. Да, но вот там, эти люди уже потеряли возможность полета в Европу. Потому что российские компании не летают. Есть единственная возможность лететь через Турцию. Цены запредельно высокие. Но ведь получается тогда, что и резкого взрыва социального недовольства вследствие этих экономических изменений не будет. Послушайте, я вам скажу другое что Даже если будет резкое потение, никакого взрыва политического недовольства не будет. Вспомните там, начало 90-х годов. Мы что, видели какие-нибудь политические митинги под лозунгами «Остановите инфляцию»? Да не было ничего подобного. А инфляция была 30% в месяц. Ничего. Предприятия закрывались через одно, потому что они не могли произвести конкурентоспособную продукцию. И что? Да не было никаких политических протестов. Это как какой-то миф, что ухудшение экономического состояния, я сейчас говорю именно про Россию, Понятно, там, там в, инфляции, там 2, в Испании 2 миллиона человек готовы выйти на улицу, если инфляция выросла на 3%. И 2 миллиона человек там, по команде выходят на улицу, идут маршем протеста по Мадриду. В России не было такого никогда. Посмотрите на Венесуэлу. Там экономику сжалось больше, чем в два раза. там Инфляция вообще уже даже мерить невозможно. Там продукты в магазинах не продаются, распределяются армией в натуральном порядке. Все счастливы. 50%. Больше половины населения счастлива, потому что они имеют гарантированную систему снабжения через армию. Армии доверяют. На выборах голосуют за Матура. Никакого политического протеста нет. Вот это, это миф. Это миф, что там пустой холодильник, опять, пустого не будет, будет дорогой. В магазинах будут товары, они будут дорогие, они будут хуже качества. Ну, пустого холодильника, как в Советском Союзе, не будет. Так что же, получается, что надежда... Основная часть радикальной а российской оппозиции ложная. Но если раз... основная часть радикальной российской оппозиции надеется на то, что ухудшение экономического положения россиян приведет к политическим протестам, то это ложная гипотеза. Этого не будет. Такого никогда не было. Почему оно должно случиться? То есть, опять, может быть такое случиться, да? но просто такого никогда не было. А что может случиться? С режимом я имею в виду. Какие могут быть политические последствия всех этих процессов? Послушайте, вот э, там, кто сегодня у нас говорил на сессии, что Гарик Каспаров, да, говорил, что нет правил законов исчезновения диктатур, но есть исторический опыт. Там, услышал с 1950 года в мире можно насчитать там больше 100 случаев диктаторских режимов, которые правили страной, ну, там, лидер правил страной, там 18 лет и больше. Я видел такую подборку. Вот, есть три базовых сценария, три базовых сценария да, вот, когда, как, как, за, как заканчиваются диктатуры. Сценарий первый, основной, сидит до гроба, как Ленин, Брежнев. Это основной сценарий. Второй сценарий, он ну, как-то чуть-чуть развивается, да, либо это дворцовый переворот, либо он добровольно отрекается от власти, передавая власть следующему. Ну, вот такой вот второй сценарий. И третий сценарий, что начинается маленькая победоносная война, которая проигрывается и входящая армия соседней страны меняет политический режим. Вот на мой взгляд для России остаются первый и второй сценарии, да, и какой из них реализуется, я не готов обсуждать, но потому что если бы мы все всерьез обсуждали сейчас дворцовый переворот в России, кто там занесет табакерку, ну, было бы смешно, да, просто все фамилии, которые фигурировали, они бы уже давно сидели, правда? Поэтому может быть такой сценарий? Может. Может быть, он сегодня готовится, может, там российский полковник Штауфенберг уже заносит свой портфель. Может такой быть? Может, но мы не знаем про это. Мы об этом узнаем только потом. Поражение России в войне с Украиной, как может, по-вашему, отразиться на политической системе России? Смотрите, нужно очень четко понимать, что значит поражение России. Да, то есть, вот представить себе, что президент Зеленский на Белом коне едет по Красной площади, да, а Путин, стоя на коленях, подписывает так капитуляции, на, как на трибуне Мавзолея. Да, я такое себе представить не могу. То есть, вот такого военного поражения, которое, вот, что называется, одна страна четко победила, такого я не вижу. Для меня сценарием победы, сценарием поражения России является то, что Украина освобождает континентальную часть. Про Крым отдельно можно говорить. Удастся, не удастся. Я понимаю, как и что может случиться, чтобы освободить континентальную часть с Крымом. Сложнее, я не военный эксперт, поэтому не буду. С Крымом без Крыма это не принципиально. Это означает, что там украинская армия проводит наступление, в результате которого там российская армия бежит или организованно отступает, или выводится по приказу, неважно. И освобождает территорию Украины в границах там, начала 2014 года. И можно ли это назвать военным поражением? Локально можно. Не знаю. Локально. Но при этом Россия не подпишет так капитуляции, и Путин не признает поражения, а своему народу он сообщит, что мы выполнили интернациональный долг и, как было намечено нашим планом, вывели свои войска. Да? Соответственно, но это точно будет политическое поражение Путина. Вот, вот. Поэтому нужно... Я... Как это? Вопрос о терминах. то есть Это не будет военное поражение России, а будет пониматься как военное поражение. Россия проиграла войну, не достигла целей, ушла свои войска, то есть закончила войну, но при этом не подпишет акт капитуляции. Значит, политическое поражение Путина, на мой взгляд, безусловно, создаст основу для раскола элит в России, но думаю, что наиболее сильный раскол пройдет по линии умеренных и радикалов. То есть резко нарастет недовольство тех радикалов, которые говорили, говорит, говорили, говорят и будут говорить Путину, а что ты, ты менжуешься-то? Ну брось на них там парочку помп как Хиросима, и победи в этой войне. Силь... Решительнее надо быть Владимир Владимирович. Акела промахнулся, Акела. Надо жестче быть. Да? И вот мне кажется, что основной раскол будет в этой части. Не в той части, которая либеральная, которую мы там считаем там, технократами, экономистами. Нет. Усиливаться будет радикальная часть. Но раскол в элитах, он точно совершенно возникнет. Доверие к Путину, как к везунчику, потому что все считают, же, что ему везет, ну, ему правда, там 20 лет везло. Да? Да. Это правда, надо признать этот такой факт. Мы не будем искать ему объяснения. То есть кончится везение, да? кончится авторитет, кончится уважение к его возможностям просчитывать там свои операции, достигать поставленного результата. Но это означает, что его авторитет будет падать. Это и есть основа для раскола элит. Но в моем понимании, в этом сценарии, ну, так, более вероятно усиление радикального крыла. Но даже если там, вот после этого там, Путина снесут, и радикалы придут к власти, это ничего не значит. Потому что мы не знаем, вообще, как, как эти радикалы себя поведут, придя в Кремль. Ну и в этой связи один из завершающих вопросов. Почему вы участвуете в Конгрессе Свободной России? Ну потому что, во-первых, здесь много моих друзей, с которыми у меня есть возможность встретиться, поговорить. Как, что называется, публично, так и не публично. Поскольку я живу в Америке, то для меня вот этот, как роскошь человеческого общения она имеет дополнительную цену. Во-вторых, я считаю, что наш конгресс он исключительно важен как антивоенное мероприятие. Он важен и для российской аудитории, и он важен для европейской, для мировой аудитории. Что в России есть большое количество меняемых людей, которые очень четко понимают ситуацию, которые готовы имея там, ограниченные ресурсы и возможности бороться, сопротивляться тому, что делается в России. И на самом деле это для, там, для нас, там, для участников этого конгресса, для лидеров движения это возможность давить на, европейскую, на американскую бюрократию с целью там, усиления поддержки Украины, с целью дальнейших ограничений, вводимых там, на путинский режим, с целью поддержки той части российской оппозиции, которая выехала за границу и пока сталкивается с многочисленными проблемами, которые никто не хочет решать. Вот так, наверное. Спасибо вам большое за этот разговор. Очень Спасибо. приятно. Ну а с вами, дорогие телезрители, был Сергей Алексашенко и Даниил Константинов на канале форума «Свободная России, на полях Конгресса Свободной России. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, скоро увидимся. До свидания.